То есть это примитивные ужасы, когда там тихо, тихо, тихо, и вдруг там выпрыгнули за стенки все там от телевизора,